Салют, привет, привет всем! С вами Маклер. Будем знакомы. Всех, кого интересует вопрос по качественному образованию с уклоном заработка в интернет, обращайтесь к Маклеру. В его виртуальный и реальный Академию БАКФИК, Белгородская Академия компьютерно-финансовой грамотности, единственный в своем роде на сегодняшний день юридический официальный обучающий центр. Жду всех с нетерпением.